Здравствуйте, я рад вас приветствовать в нашем канале ТСЛ. Сегодня мы научимся делать вот такую симпатичную розочку. Для этого нам понадобится с вами листик квадратной бумаги, ну, примерно 20-20 сантиметров. Итак, приступим. Добавь наш листочек сначала пополам. теперь вот таким образом пополам. Проверачиваем. Теперь гибаем его вот таким образом пополам. раз и вот такие переворачиваем третья в центр переворачиваем эта сторо тоже в центре. Завязываем теперь вот так вот тоже, вот эту часть в центре. Еще раз, эту часть к центру. Разворачиваем. Вкладываем наш листочек пополам. И вот эту часть огибаем примерно вот эту, это расстояние примерно сантиметр. Вот так. разворачиваем складываем пополам и то же самое делаем здесь тоже примерно сгибаем примерно сантиметр разворачиваем изгибаем нашу листочек вот так вот вот по этой линии так. точно вот так сгибаем и вот эту часть эту сторону сгибаем вот к этой линии к этой линии сгибаем так вот, складываем еще раз. Так, и теперь вот эту часть вот к этой линии. Приворачиваем, еще разгибаем. Эту часть к этой линии. И последнюю вот эту часть к этой линии. Вот. У нас вот получился вот такой рисунок. И смотрите внимательно. Вы должны вот эту сторону, вот эту сторону, вот эту линию, и вот эту линию согнуть вот, вот к этим вот к этим частям смотрите, вот так вот делаю далее мы берем вот эту часть к этой линии далее мы эту часть сгибаем к этой линии и вот самое сложное остается, мы должны теперь вот эту часть согнуть вот к этой линии. Начинаем гибать тихонечко-тихонечко. А здесь кого подгибать? Отсюда, вот сюда вот эта часть подгибать. Вот так вот делаем. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. И вот у нас получился вот такой вид. Видите, да? Теперь мы с вами вот с этой стороны начинаем загибать повнутрь. Начинаем отсюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. уплотняем вот, и переворачиваем теперь нам осталось с вами следующее вот так вот мы надо немножко так вот надо немножко вот таким образом чтобы можно было схватить эту часть вот так начинаем крутить по часовой стрелке у кого есть синцетик можете себе помочь цеком плотнее закрутить вот так вот. далее начинаем делать отправлять записки. постепенно в принципе наша розочка готова вы еще можете поколдовать с ней поаккуратненько может поделать Расправить ее получше. Ну, В целом, ротичка готова. Смотрите наш канал. Канал До свидания.